Ищем дизайн в векторном формате. Для этого заходим в поисковик и набираем волшебные слова. Проходим картинки. Выбираем первую ссылку. Перейти. Выбираем открыть. И сохранить. Проходим программу. Файл. Открыть. Выбираем картинку. Открыть. Выделяем. Закрываем замочек. Задаем заданный размер 70 мм. Клавиша Enter. Чтобы у нас не было на заднем фоне страничка, мы выделяем, мы выделяем Ctrl-A, копируем. Открываем новое окно и вставляем Ctrl-V. Нажимаем клавишу 4. Разгруппировать. Контур. Разбить. Теперь каждая буква сама по себе Выделяем букву О, проходим контур, исключающие или. Теперь нам требуется буквы обработать, то есть разрезать, заполнить стежками. Закнутые фигуры, например, буква О, разрезается по-своему, а не замкнутые по-своему. Начнем с закнутых. Буква О. Сделаем своеобразный ножик с помощью прямоугольник красного цвета. Выделяем, объекты, заливка, обводка, заливка включаем, обводка отключаем. Уменьшаем, внизу будет разрез, так как будет в этом месте наиболее, наименее заметен. Все, выделяем, проходим контур, разность, в этом месте получаем разрез. Буква В. Можно поступить таким же образом, но она не замкнутая. Поэтому мы выбираем карандаш. Приближаем, удерживая клавишу контур, Наносим укол 1. И параллельно внешнему краю правому 2. Выделяем, удерживая клавишу Shift. Выделяем букву V. Контур. Разделить. Щелкаем в стороне, выделяем левую часть, двигаем, все нормально. Возвращаемся обратно, Ctrl Z. Построим новый ножик, затем выделим восклицательный знак, контур, разбить. Ножик пока отодвинем в сторону, выделим замкнутую область, контур, исключающие или... Подведем ножик обратно к месту разреза. Хлавица Shift. Выделяем. Верхнюю часть восклицательного знака. Контур. Разделить. Щелкаем в стороне. Выделяем разрезанную часть. Удаляем. Есть и другие способы разрезать. Но мне в данном случае нравится этот. Хайша 4. Все, выделяем. Ctrl-A. Заливка. Удаляем. Обводка. Включаем. Покрасим ее в желтый цвет. Для этого правой клавишей установите обводку. Нам будет легче контролировать работу. Приближаем букву Г. Выделяем. Редактирование узлов. Одна точка имеется. Напротив ставим еще одну точку двойным нажатием левой клавиши мышки. Выделяем эту точку, выдерживая клавишу Shift вторую и удаляем сегмент. Проходим сюда. Ставим одну точку, вторую точку. Точка, которая присутствует на вершинке, выделяем. Клавиша Delete, удаляем. Выделяем одну поставленную точку, клавишу Shift вторую точку и удаляем сегмент. Включаем редактирование узлов. Наблюдаем, что у нас направляющие в противоположную сторону. Для этого мы контуром «Разбить». Щелкаем в стороне, выбираем внутреннюю часть, контур «Развернуть». Проверяем в эту сторону, вторая в эту же сторону. Наносим «Направляющие» так, чтобы у нас стежки происходили по кратчайшему пути и в то же время не создавали скучность уколов. Для этого выбираем карандаш и наносим. В этом месте укол, в этом, в этом, тут. Тут желательно прямо по изгибу и в этом месте по изгибу. Еще раз выбираем элементы по очереди. И наблюдаем, что у нас внешняя дуга, букву Г, состоит из двух частей. Мы подведем это место. Выберем верхнюю часть. Редактирование узлов. Выберем одну крайнюю точку. Удерживая клавишу Shift, выберем вторую часть. Нижнюю часть. И еще одну точку выделим на нижней части. Выберем объединить сегменты. Щелкнем в стороне, выделяем нижнюю часть. Теперь у нас это одна общая дуга. Выбираем все построенные элементы, выбираем контур, объединить. Проходим расширение, параметры. Сатиновая колонка, ставим галочку. Буква «Г» нас устраивает, однако требуется ввести компенсации, чтобы у нас в колонке не были заложены в процессе вышивки. Поэтому поставим 0, 5. Введем 1. Добавить. Это будет стиль нашего построения. Применить и выйти. Проходим объекты. Включаем. Вот у нас выделенный объект G. Мы его скроем, чтобы мы видели, что мы строим дальше, а что уже построено. Проходим в гуфе L. Редактирование услов. Одну точку. Вторую точку. Среднюю точку выделяем. Так. Среднюю выделяем и удаляем, приближаем, выделяем введенную точку, вторую точку, удалить сегмент, идем вниз, вставляем, вставляем, щелкаем в стороне, на вершинке выделяем, удаляем, выбираем построенные точки, удалить сегмент. Также наблюдаем, что левая часть и правая часть имеют разные направления. Для того, чтобы мы изменили у одной направления, мы пройдем контур. Разбить. Щелкаем в стороне, выбираем любую часть, проходим контур. Развернуть. Проверяем. Теперь направляющий в одну сторону. Нам достаточно вести одну направляющую. Выбираем карандаш. Держим укол слева, Удерживая клавишу контур справа. Выделение. Все выделяем. Проходим в контур. Объединить. Расширение. Параметры. И дожидаясь построения, выбираем стрелочку. Наш стиль. Загрузить. У нас будет буква L. Сатиновая колонка будет с компенсацией 0,5. Применить и выйти. Проходим объект. Вот он выделенный. Глазик закрываем. Проходим букву L. О. Редактирование. Выделяем верхний. Выдерживая клавишу Shift нижний. Удаляем сегмент. Левая часть. Еще раз. Опять. Удаляем сект. Внутренние части. Изменяем направление. Вводим направляющий Выбираем направляющую. Все выделяем. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Единичка. Загрузить. В этом месте у нас может быть расширена. А может не быть. Но мы на всякий случай ее удалим. Для этого применить и выйти. Приближаем. Покрасим желтый цвет. Правой клавишей установить обводку. Редактирование узлов. Выделяем один узел и натягиваем на другой. И этот узел натягиваем на другой. Теперь у нас будут налегать стежки слева и справа. При этом сели не будет. А продублируем букву О. Выделим, продублируем Ctrl D, покрасим ее в красный цвет, правой клавишей обводка, и потянем на букву О. Теперь мы глазик закрываем, красные буквы, и построенные буквы О. А эту букву О выделяем и удаляем. Буква В. Мы ее разрезали, она состоит из двух частей. Для того, чтобы у нас в этом месте не было скучности к проколу, мы ее сделали из двух частей. Выделяем редактирование узлов. Выделяем один узел внизу. Удерживаем клавишу Shift второй узел. И удаляем сегмент. Вверху вводим еще одну точку. Удерживаем клавишу Shift напротив точку. Удаляем сегмент. Выбираем контур. Разбить. Щелкаем любую часть. Контур. Развернуть. Проверяем. Теперь они в одну сторону. Вводим направляющий. Выделяем. Все. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Стрелочка. Единичка. Загрузить. Применять и выйти. Следующее. Выбираем. Работаем со злами Одна точка имеется. Делаем вторую точку. Двойным нажатием. Удерживая клавишу Shift выделяем имеющийся. Удалить сегмент. В этом месте. Вводим еще одну точку. Удерживая клавишу Shift выделяем. Которая уже имеется. Удаляем сегмент. Щелкаем в стороне, контур, разбить. Щелкаем в стороне, изменяем направление, например, контур, развернуть. Щелкаем в стороне, выбираем направление. Для этого карандаш, направление поперек, выделяем участвующие элементы, контур, объединить. Расширение. Параметры. Стрелочка. Один. Загрузить. Применить, выйти. Показать все. Мы все выделяем. Правой клавишей обводка зеленого цвета. Щелкаем в стороне. Выделяем этот объект. Расширение. Вводим команды. Добавить к выбранным объектам. Позиция. Начало автомаршрута сатину. Применить. Отодвигаем в сторону. И определяем место, где у нас будет начало. Теперь выбираем последний объект. Проходим расширение команды, выбранным объектом, позиция конца автомаршрута. Применить. Закрыть. Все зеленые элементы выбираем вместе с нашими точками начала и конец. Проходим расширение, выбираем инструменты сатина, автомаршрутизатор. Нам предлагают обрезать переходы или не нужно. Если у вас бытовая машинка без обрезов, значит не стоит. Сохранить порядок переходов сатина Иногда полезно, иногда не полезно. Например, мы хотим, чтобы у буквы Т палочка горизонтальная налегала на вертикальную. Мы поставим галочку. В данном случае у нас буква О находится по порядку сразу за первой буквой О, так как мы ее дублировали. Поэтому мы снимем галочку, чтобы у нас порядок определялся только началами конца этого слова. Выбираем применить. Ждем. Операция выполняется один раз. То есть мы можете по шагам вернуться обратно, но уже изменить в программе то, что сделали, уже не получится. Закрываем. Выделяем построенные. Теперь это у нас один объект, как мы видим. И проверим, как у нас выполняет, что же мы натворили. Поэтому проходим расширение. Выбираем визуализацию. Симулятор. Вышивки. Нажимаем, ждем. Как видим, у нас соединяется буква по кратчайшему пути. Оканчивается в том месте, где мы поставили значок. Начало. В этом месте конец. Просмотрим в реальном виде. Если нас все это устраивает, мы закрываем симулятор. Это Выделим исключительный знак. Редактирование точек. Выбираем одну точку вверху, сбоку. И вторую. Уделяем, удаляем сегмент. Слева одну точку, вторую. Удаляем сегмент. Проходим контур. Разбить. Выделяем внутреннюю часть. Контур. Развернуть. Выбираем карандаш. И наносим направляющий. Щелкнем в стороне. Выделение. Все. Выделяем. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Стрелочка. 1. Загрузить. Если нас устраивает применить выйти. Приблизим. Выделим восклицательный знак. Правой клавишей. Желтый цвет. Редактирование узлов. Подтянем эти узлы так, чтобы у нас отсутствовали просветы. Прятать мы не будем уже. Уберем карандаш, проведем линию, выдерживая клавишу и выделим кружочек, контур, разрезать контур. Одна часть редактирования услуг. одна часть имеет это направление, а другая состоит из двух частей. Поэтому мы можем пройти, выделяем на нижней части сегмент, выдерживая клавишу SHIFT, Выделяем верхнюю часть, выделяем сегмент и вставляем в сегмент. Щелкаем в стороне, нижнюю часть выделяем. Теперь у нас это один объект. Этот объект мы и развернем. Для этого пройдем контур, развернуть. Включаем нижний, левый, правый, направления одинаковые. Выбираем карандаш, левые клавиши, мышки правой, выдерживаем клавишу shift. Выделяем все. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Стрелочка. 1. Загрузить. Примените выйти. Правой клавишей по цвету. Восстановите вводку. Клавиша 4. Так как элементов у нас мало, мы не будем задавать начало и конец. Одну обрезку мы как-нибудь подрежем. Для этого выделим. Теперь выделим Ctrl-A. Пройдем расширение, симулятор, реальный просмотр. Делаем побыстрее. Смотрим реальный вид. Можно посмотреть точки. Можно посмотреть обрезки, переходы. И много всего другого. Закрываем симулятор. Сохранить как? Сохраняем в формате вашей машинки. Например, GIF. Загружаем на флешку. И бегом вышивать.